Каманбамбу Люмус Что-то в этом мире пошло не так. Меня, мистика-практика, к созданию этого видео подтолкнул неискупимый грех. Жадность. Человеческая жадность. Вы можете возразить, а что, мол, плохого в том, чтобы знать или уметь чуть больше, чем другие? Иметь красивый дом, дорогую машину, одежду, вкусно питаться. И вы будете правы, ничего плохого в этом нет. Меня пугают методы. Но не все так просто. Ведь для того, чтобы возвыситься над другими, вы выбрали именно тот метод, который вам подсказала безысходность? Возможно. Впрочем, мы оставим это на совести тех, кто алчит возрешение. Я же могу сказать, что вы выбрали верный путь. Магия дает вам то, за и во имя чего люди совершают порой чудовищные деяния и проводят великие же свершения. Магия дает вам власть. Власть над сущим. Вы же хотите менять мир вокруг себя по своему усмотрению на том простом основании, что знаете. И что особенно важно, умеете это делать. Ну, конечно же, да, все хотят, и многие так и делают. Ну, при чем же тут жадность, спросите вы? Я отвечу, знания. Знания, дарующие эту самую силу, они у меня есть. Я могу, и, что важно, готов этими знаниями с вами поделиться. Впрочем, скептики сразу скажут. То где вы видели мага, который добровольно будет передавать свои секреты мастерства и они будут правы? Но еще раньше они скажут: а где вы видели магию? -хо, -хо, хо Я не буду вдаваться в полемику на тему теоретических изысканий, сыпать фактами чудес происходящих с людьми по всему миру ежедневно. Оставим это клирикам. Я же прагматик. И могу только поприветствовать тех, кто решил идти путем познания эзотерического толка. Этот путь верен, но опасен. Он опасен не тем, что вы можете узнать или сотворить. Он опасен тем, что приходит после вашего свершения. И правильно мудрецы древности говорили, мастер может только показать путь, пройти его предстоит вам самим. Я не буду указывать вам путь и не поведу за собой. Нет, я предлагаю вам карту. Карту, составленную тысячами первопроходцев, нашедших в себе силу духа поделиться с остальными, кто рискнет повторить их путь. Он тоже не всегда легок. Ибо любой мастер человека людям иногда склонна ошибаться. Но риск дело благородное. Если вы рискнете. Впрочем, не будем забегать вперед поезда. Ведь сейчас я попытаюсь вас отговорить. Да-да, я не буду пугать вас мистическими карами богов или чем-то непонятным и жутким. Ведь я же предлагаю вам карту местности с обозначениями. А значит, как минимум, должен был там уже пройти хотя бы одна. Поэтому, если вы решили стать магами, остановитесь. И подумайте, для чего вам нужны эти уникальные знания? Вот чтобы что? Вы отчетливо видите себя лет, допустим, через 20, зная и умея все то, к чему так стремитесь сейчас? Боюсь, очень немногие это пытались сделать. И еще меньшему количеству представивших эта картина понравилась. Без ответа на этот вопрос «Зачем?» невозможно ответить на следующий. Как вы хотите эти знания получить? Вы думаете, достаточно прочитать несколько книжек и самим стать супер-пупер-мега-крутыми колдовайками? Нет, не выйдет. В книгах популярных мистиков вы найдете много философских размышлений, которые местами будут казаться вам откровенным бредом сумасшедшего. И максимум, список готовых решений пожалуй, на все случаи жизни. И никогда не найдете последствия их применения. Ваш путь будет разным и очень трудным. И для того, чтобы стать специалистом или хотя бы что-то на самом деле уметь, вам придется знать математику, физику, химию, геометрию, биологию, освоить анатомию, что особенно важно для тех, кто захочет лечить, и хотя бы азы информатики для построения многосложенной системы. Она действительно нужна. Плюс этим, ну нельзя просто пользоваться время от времени, как книгой с рецептами супов. Ну как нельзя быть немножко беременным. Это стиль жизни и образ мышления. Это не хобби. Магия – это профессия. В ней нет дешевых трюков и клоунских спецэффектов. Настоящая реальная магия она немножко другая. Нет, конечно же, есть люди, пуляющие с рук фаерболами и левитирующие над землей, но карту тех мест, куда они зашли, я вам не дам. Убьетесь. Нельзя всю жизнь, просидев на сидячей работе, в тепле, в одно прекрасное утро встать и сразу пойти и покорить Аверест. Хватит ли у вас сил без подготовки? Нет. Начитавшись умных книжек, вы всерьез полагаете, что-то что, что сможете. Хм, бесспорно, что-то у вас и будет получаться. Я вижу, что вы всерьез решили чему-то так и научиться. Если ваше решение тверже тех твердынь, что вы собрались покорять, знайте. Ступивший на путь сей обратной дороги не имеет! Решив остановиться однажды, будьте готовы к тому, что все, что вы узнаете, может сделать вас безумцами. Хотя бы тем, что вы начнете понимать причины, почему вся эта жуть, что творится вокруг вас, имеет на это основание и право. Поэтому мой вам совет: не усложняйте себе жизнь многократно. Забудьте о магии, эзотерике, мистике. Живите своей простой, уютной, понятной жизнью и ваших же богов ради не лезьте вот в это вот. Все. Но те, кто все-таки решились, что ж? У меня есть условие. Оно простое и понятное, ведь ничего не дается просто так. Читайте описание к видео и спрашивайте, если угодно, в комментариях по выполнению этого условия. Я буду знать, как далеко вы хотите зайти в своих поисках. Ведь многим храбрецам и карты не нужны, и компас. Удачи им в пути. Она им точно понадобится. Шамбамба! Нокс! E-e-e-e